Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами поговорили о том, как в третьей главе капитала Карл Маркс выделяет две первые функции денег. Денег как меры стоимости и денег как средство обращения. Однако там и отмечали, что в рамках мера стоимости деньги функционируют лишь как идеальные деньги. Иными словами, как цена в представлении покупателей и продавцов. А в качестве средства обращения деньги можно спокойно заменить монетами, которые не соответствуют своим номинальному весу в золоте, или вообще бумажками. Так вот, сегодня мы поговорим о тех функциях денег, при которых деньги, как выражается Маркс, выступают во плоти, как золотые деньги. Конечно, здесь следует делать оговорку, что, как мы знаем отлично все, в 20 веке постепенно произошел отход от золотого стандарта, и сегодня вот такой однозначной привязки денег к золоту уже нет. Однако, по сути, марксовский аргумент на самом деле это не особо затрагивает. Итак, начнем с первой функции – денег как средство накопления. Дело в том, что, как мы помним, есть общая формула для товарного производства – товар, деньги, товар. Иными словами, я продаю нечто, то есть перевожу товар в деньги, чтобы затем что-то купить, перевести деньги в товар. Однако, кроме купли и продажи, есть вообще-то такая штука еще как потребности, которыми мы многообразными обладаем и которые должны удовлетворять – и вот эти потребности далеко не всегда могут подождать, пока мы продадим произведенный нами товар. Иными словами, то, что я не продал какой-то свой товар или даже его еще не сделал, не отменяет того факта, что кушать мне хочется уже сейчас. И вот таким образом вот эта вот функция накопления, денег как средство накопления, она на самом деле одновременно и противоположна и находится в противоречии с деньгами, как средством обращения, и необходимо ее дополняет. Дело в том, что речь идет о том, что я должен создавать какой-то резерв. Иными словами, продав товар какой-то, я не сразу трачу деньги, а коплю их на будущее. Чтобы... Ведь для того, чтобы что-то купить, не продавая, нужно вначале что-то продать, не покупая. Соответственно, у нас деньги образуют некий резерв, а не только средства обращения. Иными словами, они выходят из обращения и откладываются в качестве резерва. В то же самое время на ранних этапах развития общества с неразвитым товарным производством выглядит это так. Скажем, у нас есть общество, которое производит лишь то, что нужно ему для удовлетворения его непосредственных потребностей. Но есть какой-то избыток. Производится больше товаров, э ну продуктов даже просто, которые, чем то, что можно необходимо потребить при данных каких-то потребностях. И вот этот избыток откладывается, и это откладывание называется создание сокровищ. Собственно, некий товар переходит в денежную форму, а денежная форма просто закапывается или хранится в каком-то ином форме. Иными словами, создаются и хранятся сокровища. Однако у денег есть довольно хитрая природа. Дело в том, что деньги обладают качественной бесконечностью, которая состоит в том, что деньги как универсальный эквивалент может быть обменено на любой другой товар. Но обладая качественной бесконечностью, они всегда количественно ограничены. Их всегда, не какое-то ограниченное количество, их всегда мало. И это противоречие между качественной бесконечностью и количественной ограниченностью заставляет э, того, кто копит сокровища, видеть в деньгах самоцель, некое воплощение богатства, которое хочется все больше. Накопление сокровищ становится целью само по себе. То есть, Создатель сокровищ продает товары и не покупает, а откладывает все в качестве сокровищ. Это создает, кстати, специфический тип личности человека, очень трудолюбивого, бережливого и, конечно же, скупого. В то же самое время, кстати, это, эти сокровища находят свое выражение и эстетически, в форме роскоши. То есть золото, как демонстрируемое всем свое богатство, просто используется в качестве да, одежды или каких-то других предметов обихода, которые просто воплощают в себе это богатство в качестве предметов роскоши. В то же самое время вот это вот... Даже эта функция и рациональное сохранение сокровищ, она играет некоторую роль в обществе товарного производства. Ведь товарное производство может расширяться и сужаться. То есть в одно время в обществе циркулирует большее количество товаров, в другое меньшее и, значит, необходимо, чтобы циркулировало больше или меньше количество денег. Соответственно, золото создает в виде сокровища создает тот резерв, из которого деньги могут поступать в обращение, или, наоборот, куда они из обращения могут уходить, чтобы их не возник избыток в рамках обращения. Вторая же функция э, денег, э, она, с одной, на самом деле, выходит из тех же причин, из которых возникает функция «денег», как средство накопления, а именно деньги, как средство платежа. Дело в том, что да, тот факт, что я покупаю и продаю, дополняется фактом, что у меня есть потребности. Но далеко не все потребности можно реалистично удовлетворить, просто откладывая на черный день. Есть потребности, которые так вот просто не накопишь для их удовлетворения. Типичным из них является, конечно же, жилье. Жилье вообще очень характерный товар, так как потребляем мы его не единомоментно, а всю жизнь. Вот сколько мы живем в жилье, столько мы потребляем его потребительную стоимость. Соответственно, логично, что и стоимость этого жилья, она в качестве платежа выплачивается не сразу, а постепенно, иными словами, возникает такое явление, как кредит. И вот этот вот самый кредит, он принципиально на самом деле меняет всю структуру товарного производства. Во-первых, покупатели и продавцы меняют маски. Покупатель теперь становится должником, а продавец – кредитором. Ведь он, у нас есть отчуждение от продавца некой потребительной стоимости, некого товара, которую покупатель потребляет, но при этом не происходит взаимного обмена, эквивалентного, Вместо этого возникает некое долговое обязательство, да, и, то есть покупатель обещает заплатить в будущем определенную сумму денег. И вот здесь как раз выступают деньги в качестве платежа. Есть тут один, правда, нюанс. Дело в том, что так как системы долговых обязательств все время, все время накапливаются в обществе, вот эти вот временные функции должника и кредитора – постепенно кристаллизуются и закрепляются за конкретными людьми. И это оказывает огромное влияние на всю человеческую историю. Так Маркс говорит о том, что вся классовая борьба в рамках Римской империи в конечном итоге сводилась к борьбе между должниками и кредиторами, в результате которой борьбы, собственно, должники плебей проиграли или были заменены рабами. В такой же роли, кстати, должников выступали, например, и средневековые феодалы. Однако здесь есть еще очень важный момент. Дело в том, что постепенно накапливаются, когда эти обязательства, они охватывают все общество. И у нас постоянно образуются такие цепочки, когда, ну, допустим, человек А должен денег человеку Б, человек Б должен денег человеку С, а человек С должен денег человеку А. То есть все закольцовывается. Иными словами, взаимные долговые обязательства, в общем-то, друг друга погашают. И когда такое возникает. Тут раскрывается полностью вот эта вот характерная черта денег как средства платежа. и отличительной особенностью является то, что теперь деньги. Это не средство, то есть не опосредующее звено. Деньги не опосредуют обмен двух товаров, а два товара обмениваются друг на друга, после чего разница в долговых обязательствах, выплачивается, иными словами, выплата денег завершается цикл, а он является вторым, является третьим элементом этого цикла. Во-вторых, так как взаимные долговые обязательства друг друга погашают, большая часть сделок вообще совершается без уплаты каких бы то ни было денег. Все происходит лишь на бумаге, лишь в качестве долговых обязательств. Однако, в-третьих, Разумеется, эти взаимные погашения не полностью происходят. Да? Кто-то кому-то, оказывается, должен больше. И происходит тот самый платеж в назначенный срок разницы между долговыми обязательствами взаимными. Так вот, здесь разница в том, что вот эта вот выплата платежа теперь уже не может происходить в качестве каких-то лишь знаков стоимости. Она производится полновесной монетой, настоящими деньгами. То есть, во время Маркса с золотом. И здесь, кстати, принципиально меняется вот это самое накопление. Потому что если в обществе накапливаются сокровища, накапливаются они просто для увеличения этого богатства, заложенного в виде сокровищ, по сути, закопанного в землю, то теперь деньги накапливают для того, чтобы расплатиться. Деньги накапливают, чтобы погасить накапливающиеся у нас долги. Что, кстати, тоже оказывает огромное влияние на человеческую историю. И Маркс делает очень интересное замечание о том, что именно переход европейских обществ, например, французского, на выплату ренты в виде денег, а не натуральными продуктами, оно и привело к страшной нищете в свое время французского крестьянства XVIII века. И даже делает замечание о том, что... В его время такое государственное образование, как Османская империя, вообще существует только потому, что они до сих пор этого не сделали. Они не перешли на выплаты деньгами. Там по-прежнему все происходило, ну, в общем, натуральные выплаты. Там у него тоже довольно интересное замечание насчет Японии, что когда европейцы их, наконец, заставят перейти на товарно-денежную систему, то там может рухнуть все сельское хозяйство, например. Но это замечание на полях, что называется. Так вот, вместе с этим... Мы переходим к третьей функции денег, на которой, собственно, и завершается анализ денежной формы и стоимости Марксом. Это мировые деньги. Маркс замечает, что нами часто деньги воспринимаются как нечто создаваемое и поддерживаемое исключительно государством. Деньги как бы носят национальный мундир, что на практике выражается, например, в том, что на чеканных монетах, как правило, изображен государственный герб. То, что, однако, они не являются таким вот произвольным изобретением государства, отлично пока оказывается и выясняется, когда происходит международная торговля. Ведь в международной торговле, как во времена Маркса, по крайней мере, происходит так, что деньги сбрасывают этот национальный мунтир и обмен между разными государствами происходит непосредственно в самой настоящей денежной форме. В форме слитков, золота и серебра. Ну и здесь, конечно, действуют во многом те же процессы, что и слушать через другими платежами. То есть платежи и долговые обязательства взаимно друг друга погашают, ну а разница выплачивается да, в форме сбитка золота и серебра, в результате чего просто национальное богатство передается от одной нации к другой. Однако, вот это, кроме этих выплат, золото также свободно циркулирует между нациями, так как с изменением вексельного курса, в рамках то или иного государства деньги перетекают между ними, накапливаясь в одном месте и исчезая в другой. Так вот, на этом Маркс, собственно, завершает такой вот анализ денег, и подытожим те пять функций, которые деньги выполняют, согласно Марксу: это мера стоимости, это средство обращения, это средство накопления, средства платежа, и, наконец, мировые деньги. А дальше с деньгами происходит нечто страшное. Они превращаются в капитал. Но об этом мы уже с вами поговорим в следующий раз. До новых встреч.